Давайте, так, да, я пишешь. прошу прощения, давайте я спрошу да, у конечно. Светы. Да? Да, э, да. Света, моя Накшатра Мула. Расскажите мула про очень... меня. Мула – это очень серьезная Накшатра. Она переводится как корень. И человек стремится дойти до сути во многих вещах. С одной стороны, это хорошо, во а с другой всем, стороны. Во всем нам хочется дойти до самой сути. До самой сути да. И, к сожалению, это не всегда становится хорошо, потому что э, человек иногда слишком э, упирается в своих действиях. Поэтому вам нужно про это помнить и э, стараться себя как-то немножко, может быть, сдерживать свое, своих, если вы хотите до чего-то дойти. Ну, я, можно я еще добавлю, Миш? Да, Единственные макшатры, но... они очень темпераментные, богатые, счастливые и не склонны причинять вред другим. вот. И ну, будут купаться в роскоши и иметь твердые устоявшиеся взгляды. Мне кажется, это про вас, Миша. Да, да, хорошо, спасибо. Я, вообще-то говоря, так, в курсе, но... Я... Тут много факторов, на самом деле, и вообще-то говоря, целая история, откуда взялись Накшатры, 27 Накшатр, да, лунные стоянки, как луна, ну, у нас же нет женского рода, у нас мужской, и вот это его, так сказать, жены, да, да знаете, да, ну, это, наверное, не тема этой программы, мы потом как-то расскажем или напишем, вообще-то говоря, это интересная история. Да, да, это... я прошу прощения, я вас прервал. Не-не-не, прошу вам, я да. спасибо Очень большое, спасибо. это интересный вопрос, возможно, что на... наши слушатели тоже заинтересуются, захотят узнать, какая у них Накшатра. Это, это, это такое увлекательное, это, это даже интереснее, чем детективы читать, на взгляд, потому что и ты что? начинаешь про себя узнавать такие удивительные вещи, и Накшатры, там намного более сложная система деления, Но с Накшатры еще делятся на пады, вот, ну, действительно, это, это достойно даже ни одной передачи, вот, ну, и у нас еще один момент, мы хотели с тобой обсудить, Свет, на самом деле, это то, потому что я знаю, что то это твоя страсть, и ты сказала мне, рассказывала неоднократно, что... Для тебя ВАСТу даже, в общем, стало немножко важнее, чем джойтиш, потому что это, это вообще исключительно практическое знание, оно, наверное, даже проще дается, чем джойтиш, хотя, наверное, ВАСТу без джойтиша сложнее осваивать. И давай мы сейчас теперь поговорим о том, что же такое ВАСТу, для чего это нужно, о чем это. Да, вот. и, и, я э, Настя, прошу прощения, я хочу еще добавить, у меня было на самом деле несколько программ, когда я вел программы на живом радио, я приглашал в эфир из Израиля очень известная женщина, ее зовут Ася Мигдаль, она ученица Рами там написала несколько книг. Да, мы очень хорошо книга. знаем да, вот, Мы с ней вели такую программу, потом на территории России есть такой тоже достаточно ну, известный человек, его зовут Иван Тюрин. И я с ним такую программу вел. Кстати, это была вот уже в рамках «Сангейтс Радио» нашего интернет-портала «Радио». Ну вот теперь Светлана Наумова, это будет тоже интересно. То есть я тоже знаю очень много историй, но давайте опять же, я пока не буду вам мешать, вы давай рассказывайте, да. Да, Свет, мы тебе передаем слово как специалисту по а вас. Стоп, ты, мы с Мишей такие все обо всем. Михаил особенно знает очень много всего, он очень эрудированный человек, вот, но ты в этом вопросе как бы профессионал. Я просто езжу, я не, не считаю себя професси да, вот профессионалом, я знаю действительно э э там немножко обо всем и не собираюсь знать больше, Я, так сказать, у меня другие функции, другая миссия, которую я, кстати, узнал в Индии, я там бывал много раз, поэтому я очень рад, что вы тоже побывали там и вы теперь тоже знаете про места силы э воочию и там бывали, так что это, конечно, здорово. Да, конечно, поездка в Индию – это очень такой большой шаг вперед, потому что мы на месте уже посмотрели, как все это действует, как джойтыш работает в действии, как маску работает в действии. Поэтому поездка в Индию – да, это такая шаг вперед. И, конечно, Михаил называл вот эти фамилии Асю, и, безусловно, это мастера – васту и я ни в коем случае не претендую на такую величину. Но тем не менее, я хочу сказать, что Васту для меня стала очень интересной наукой, которой вот можно постигать так же глубоко, как и джойтиш, но васту удавалось мне более легко, чем джойтиш, потому что уже была база, и многие вещи были понятны, и поэтому, когда на джойтиш накладывается васту, ну это действительно очень интересно и очень практично, потому что иногда бывает так, что ты смотришь гороскоп, какие-то есть проблемы или их нет этих проблем, но у человека эти проблемы есть, и непонятно, откуда они берутся. Но когда ты начинаешь рассматривать его, его квартиру, то вдруг выясняется, что какой-то из углов отсутствует или где-то есть дефекты, и тогда, в принципе, понятно, откуда берутся у человека проблемы. Для начала давайте я еще про вас тут скажу, что Васту это наука о, о архитектуре и о гармоничном организации жилища, если кто-то не знает вдруг. И вот то, что Михаил в начале программы сказал, что это аналог шуя но я не согласна. Потому что Васту более древние знания... Нет, не аналог, я наоборот сказал, что аналог фэншуя, аналог вастру, то есть да. это уменьшенная копия, я это да. да, имею с этим, с этим я согласна, Михаил, потому что он получился из вас. Как а это произошло? В свое время, когда уже началась Кали-Югу, не очень были просветленные цари э, в Индии, которые притесняли брахманов, и некоторые брахманы ушли из Индии и в сторону Китая и принесли с собой знания, в том числе и по Васту. И, э, жители Китая, они стали приподсматривать, как это так организовано жилище и что-то делать свои выводы. Что-то они сделали выводы правильные, где-то они неправильные. У них появилась вот своя какая-то такая нука, которую они назвали Фэншу. И она действительно тоже рабочая версия Васку. Просто она есть там разногласия. Ну, мы больше работаем с ВАСТу все-таки. Мне как ВАСТу больше нравится, так как все-таки это база из которых уже дальше появились другие науки. Что меня вот все это я тебя перебью на секунду. Что меня всегда привлекает в физическом знании это вообще глубокая глубокая взаимосвязь. Это взаимосвязь йоги, астрологии, аюрведы, васту опять же. То есть мы можем везде увидеть, как это друг с другом взаимодействует. И я когда начала изучать аюрведу, я поняла, что без астрологии, например, вообще очень сложно многие вещи понять. И точно так же за астрологией пошло, ва, пошло Васту и йога. То есть это все знания, которые они друг друга к себе притягивают. И это единое такое большое знание, которое нужно очень практично в жизни. Да, Настя, я абсолютно согласна, потому что у меня вот сейчас мысль, например, про аэроведу мелькает. Они не поизучать ли эту науку? Но все равно получается так, что кто-то останавливается на джеокешем, кто-то останавливается на васту, кто-то уходит в аэроведу. Но тем не менее общие знания они нужны, потому что можно тогда давать более обширные какие-то делать более обширные анализы, давать более точные прогнозы. Ну, И... скажи, пожалуйста, как что, что вас нам дает вот для обычного человека, для такого, скажем. Вот у меня там квартира. Ну, мы с тобой мою квартиру же много раз обсуждали. И я говорю, что я даже сделала вас танец. Вот расскажи нам, что такое вас танец, какие есть общие рекомендации для квартиры, что, что вообще нужно делать с жильем и как вообще дом покупать, как выбирать квартиру. У меня много вопросов, одна такая глубокая, но тем не менее, да. Конечно, мы уже все имеем жилье, поэтому... Мы будем работать, в первую очередь, начинаем работать с тем, что мы имеем, с той квартирой, которая у нас есть. И стремиться переехать в дом, либо в квартиру, которая более гармонична и соответствует всем канонам ВАСТу. Это достаточно сложно переехать в готовый дом или в готовую квартиру, где все законные каноны ВАСТу соблюдены, потому что ну, не строят у нас сейчас так. Правда, бывают такие ситуации, когда на Люди, которые обладают достаточным богатством, влиятельные, они как-то интуитивно э, правильно выбирают жилище. Но это просто вот у них то есть такое материальное тягье, которое позволяет им сделать такой выбор. Это как и... высшее благословение, да, да наверное. Да-да-да. Но иногда бывает и наоборот, что, допустим, человек использовал свою силовой кредит с прошлой жизни благополучия и всего прочего, потому что его действия как-то не соответствовали законам вселенной то он переезжает в новый дом, казалось бы, этот дом прекрасный и большой, но после переезда ну, начинаются какие-то проблемы в жизни. При этом человек не связывает это с переездом, он думает, что, ну, конкуренты виноваты, болезни виноваты, э, семья виновата, но это в том числе могут, могут быть и проблемы с вастом. Может быть наоборот, что человек переезжает в новую квартиру, и у него все там еще более, более благополучно развивается. Поэтому не зря говорят, что переезд – это новая жизнь. новая жизнь. Скажи, у нас мы живем в Америке, я и Михаил, и здесь, конечно, покупка дома – это такое одно из основополагающих событий в жизни. И как только образуется семья, люди стремятся купить дом. Что, Какие действия надо предпринять при покупке дома для того, чтобы этот дом был по вас, то для того, чтобы этот дом был благоприятный для жизни, семьи и для всего? В первую очередь нужно посмотреть участок, на котором расположен дом. То есть считаются наиболее благоприятные участки прямоугольной и квадратной формы. При этом они должны быть расположены в соответствии со сторонами света. То есть если мы представим квадрат, то вверху должен быть север, внизу юг, слева запад и справа восток. И когда мы смотрим на участок, вот чем ровнее вот этот участок, чем он квадратнее или прямоугольный и более ровно расположен, тем он наиболее благоприятный. То есть такой участок можно брать ну, практически сразу. А как посмотреть вообще этот участок, как выяснить, кем образом он расположен? Сейчас есть замечательные карты Google. То есть мы, можно ходить с компасом, да, но это так достаточно сложно, потому что ну, не у всех он у нас есть, не все умеют пользоваться. Но на карте Google вверху всегда будет север, внизу будет юг. Поэтому, если вы наметили для себя какой-то участок, на котором расположен дом, то посмотрите, как этот участок расположен на карте. Если он именно вот такой вписывается в этот премиум доме, значит, он благоприятный. Ну, Может, а если значит... уже там дом стоит, если ну. это... Да, мы смотрим. Что мы да. смотрим? Какие дома нельзя покупать? Сразу давай это определим. Вот, вы сначала посмотрели участок, участок правильный. Теперь мы смотрим дом. То есть дом тоже должен быть расположен таким же образом то есть он должен быть прямоугольным либо квадратным без, чтобы все углы то есть, были на месте чтобы не было вырезанных углов каких-то вырезанный угол например ну, там буквы г да то есть вырезан один из углов буквой п тоже не хватает то есть он должен быть именно прямоугольной либо квадратной форму то есть как немцы говорят квадратишь практиш. И это действительно золотое правило, которое, посмотрите, немцы до сих пор так строят многие свои жилища, и это работает. То есть стабильная экономика, стабильное процветание без каких-либо ущербов. То есть, когда я была в Германии, специально наблюдала, как построены дома очень просто, но очень правильно во многом. То есть это вот именно чувство вот этой вот благополучия. Что еще важно посмотреть? Важно посмотреть, куда выходят окна в доме, ну, либо в квартире, да, то, что покупают. Очень благоприятными считаются окна, которые выходят на север, северо-восток и восток. Вот этот вот угол север, северо-восток и восток, он считается очень благоприятным. Почему? Потому что с севера, здесь севера отличает такая планета, как Меркурий, и севера приходят деньги то, в общем-то, всех интересует. И всех так, интересует, вам... да, безусловно. Да. Всех интересует. Почему это всех интересует? Я считаю, что если у человека недостаточно средств, то он может заниматься разными вещами. Он может не отвлекаться на какие-то бытовые сложности, а может быть больше уделять внимание своему развитию и так далее. То есть благополучие и деньги, они не отрицают того момента, что... Человек не будет развиваться. Ну, я согласна совершенно, да, это очень важно на самом деле. Чем больше, если у нас есть достаток, мы, соответственно, можем и другим людям помогать гораздо с большими, у нас гораздо больше возможностей для этого. Поэтому. Деньги всех интересуют, и это нельзя, этот вопрос отрицать. Нельзя, нельзя этот вопрос отрицать. У нас должно быть открыто, соответственно, северное направление. Да? да, северное направление. При этом северное направление будет более эффективно, если оно будет открыто ближе к северо-востоку. А, за северо-восток отвечает такая планета, как Юпитер. И Юпитер приносит именно вот эти вот возможности, возможности разного рода. Возможности в работе, возможности духовного роста. Очень важен этот северо-восточный угол для женщин, которые могут выйти замуж. То есть, допустим, если в квартире или в доме отсутствует северо-восточный угол, то в этом есть проблемы. Кроме того, если там есть окна на северо-востоке и на востоке, как бы немножко, то чаще всего такие люди все-таки увлекаются такими науками, как джойкиш восток. Мы когда пришли на занятия на первое, первое, что спросил у нас преподаватель, у кого есть северо-восточные окна. И мы практически все подняли руки. И он сказал, Я сколько раз спрашиваю, своих за занятиях, занятиях, Очень редко есть люди, которые без северо-восточных окон попадают на эти занятия. Потому что Юпитер дает благословение на обучение. То есть Юпитер есть в карте у всех, но не у всех он хорошо расположен, и он не всем дает возможность учиться. А обучение в итоге приводит к расширению, к расширению знаний, расширению возможностей. Когда мы знаем что-то, мы ну, уже вооружены. Следующая сторона это восток. На востоке тоже окна благоприятны, потому что солнце встает на востоке, да? Встает, да. да. Вот, солнце встает и за восток отвечает именно планета Солнце, и Солнце приносит общее благополучие, здоровье жильцам ну, этого дома. Единственно, конечно, Солнце, оно может быть и жестким, может нам принести амбиции, лишние эго там. Но если мы занимаемся каким-то духовной практикой мы про это знаем, поэтому мы не впадаем ни в материальный мир, если у нас слишком открыт север и очень хорошо с финансами и не привязываемся к ним и не впадаем в какие-то такое эго свое, да. Амбиции у нас не слишком, да? Да. Надо аккуратно, на самом деле нужно всегда совсем во всем нужно соблюдать золотую середину. То есть не очень в материальный мир не очень свое эго, потому что солнце, оно из-за амбиций из за эго отвечает, и поэтому если мы слишком будем, даже если стол, я знаю, расположить лицом на восток, да, то у нас такие у нас будет очень амбициозно. Но с другой стороны, этот совет, он может помочь, если мы хотим как раз повысить уровень своей амбициозности, конечно, помочь, конечно, да. лицом на восток и, и заниматься в этом направлении. Конечно, допустим, если у кого-то заниженная самооценка, да, можно действительно больше находиться лицом на восток. Если человек занимается политикой, тоже лицом на очень хорошо, чтобы у него да, были в доме большие окна на востоке.